Катар 6 цифра надо сказать, да? Еще раз. Еще раз повторите? Не, Не слышно что-то. Вам СМС поступила золотой короны. Там 6, код, 6 номер цифр. Uh -huh. Говорите, пожалуйста, для отмены вашего займа. Uh -huh. Хорошо. Катар uh -huh. да. 6 цифра, да? 6 цифр, да, говорите, пожалуйста. Uh -huh. Нашли? Сорок восемь. Одну секундочку. 48. 52. 52. 0,3. 0,3. Да? Да. Вы неверную информацию говорите. К сожалению, мы вынуждены заблокировать вашу иммиграционную карту и аннулировать вашу иммиграционную карту. И это у меня такой код был. Сейчас Вот посмотрите, я вам еще раз сейчас отправлю 6 номер чек для отмены вашего заявки. Если вы сейчас продиктуете неверно, то я вынужден буду заблокировать ваши иммиграционные счета. Иммиграционные счета? Какой иммиграционные счета? иммиграционной карты. Вашу заблокировать. Аннулировать вашу иммиграционную карту. Ну, тоже так будет, ничего не будет. Еще раз, вы говорите, пожалуйста, внятие, чтобы я вас понимал. Вам еще, если мы поступили сейчас новое? Что, как... Какой надо код? СМС от Золотой Короны сейчас к вам поступила, вот сейчас еще раз новый вам отправил. Хули мне мозги бешта, блядь! Я тут сфера не буду сказать, понял маха? Я это понимаю, Ты блядь. блядь не пизди нахуй! Не пизди нахуй! Понимаю, тебе...